Течение заболевания паразитами бывает самое различное – от бессимптомных до тяжелейших форм со смертельным исходом, в зависимости от вида паразитов, их количества, чувствительности хозяина к продуктам их жизнедеятельности и ряда других факторов. От них случаются сердечные приступы различные болезни ног, от постоянного чувства усталости до огромных опухолей. Гельминтозы обычно протекают хронически. По утверждению доктора Кларк, а также многих европейских ученых, именно эти обстоятельства приводят к возникновению таких распространенных и неизлечимых, по мнению представителей ортодоксальной медицины, заболеваний, как аллергия, дерматиты, опухоли, синдром хронической усталости, спит велотекущие хронические инфекции и тому подобное. Паразиты К вашему вниманию мы предлагаем видеоматериал, отснятый на любительскую камеру, операцию на сердце в одной из российских больниц. Пациенты периодически беспокоили боли в области сердца, также наблюдались отеки нижних конечностей, головные боли, отдышка. Результат УЗИ показал развивающуюся опухоль на сердце. Решили делать операцию. Хирургический, наверное, хирургические Ножнички, давай, соси, соси, то, что занимается. Пусть, Пусть Ничего страшного, Это... помог Прибавьте разряжение. Отсос, конечно. Нет, нет, он так. Разрешение. Нормально, не бежиги только. Да, Куратый, коллега. Уходи вот так, ходи, да, ходи. Сейчас и кровь может пойти тоже. О, хорошо. Снимите. Не убирай, подожди, Снимай. Да. Ага. я раньше Ага. Люди возьми. Куда это все и дальше? Куда? мы. Так, я оставлю. Что дальше, да? или... Давай, надо. Выключите отсюда, что ли? Да. Я выключил. Все ушла. смотри. За Затормози, дерево очень быстро. Быстро? Быстро очень, да. Он не успел да, секусировать. Да. Угу. Здесь да. Так, еще еще. Еще снимает. Не да. спешить, где-то, да? Не спешить. А там нужно выдаривать. Ставь, mm -hmm. поставь сюда вот. Просто поставь сюда вот. А что, больше нет? Только так. ты. Ну блюнь? Солсетку положи сюда. Навчитый вот. пенсиот, шум. Менячем, можно начну разрез, положить. Не надо, ну зачем это все? Снимай, снимай, снимай, снимаю, Убери, Убери, пока отцу. Сос... Ну, Получается, их там несколько, конечно. Так, пролетело. Пролетело. Попало. Просто не идет. Нет, не проткни только. Нет, нет, нет Только не проходит. Как видите, причиной нароста на сердце явилась колония ленточных червей, появление которых не удивило врачей, так как в последнее время такое встречается довольно часто. Подобную проблему обнаружили китайские врачи, проводившие операцию на животе. Оказалось, что живот пациента растет не от жира, а от огромного пузыря колонии нематодов. Это еще один кадр. Только теперь глисты были обнаружены в беспокоящей мозоли на ноге. Только оперативное вмешательство помогло пациенту вновь встать на ноги. Также очень часто личинки паразитов, которые прорываются изнутри сквозь кожу, принимаются за обычную сыпь или фурункулы. Как, например, краснотелка подкожная. Сейчас вы увидите уникальные кадры, как личинка, Прорывает кожу для того, чтобы в момент откладывания яиц под кожей иметь доступ к воздуху. Избавиться от подобной проблемы можно только хирургическим путем. Вот еще один случай. В Соединенных Штатах в больницу позвонил пациент, жалуясь на то, что у него постоянно чешется глаз. Он подошел к зеркалу, чтобы увидеть песчинку и каково было его удивление, когда в своем глазу он обнаружил нематода, который спокойно передвигался по глазному яблоку. Человек испугался, он позвонил в больницу и, не дожидаясь врача, сразу поехал туда. Однако за то время, пока он ехал, круглый червь успел уползти в мозг. До этого случая пациент чувствовал периодические головные боли, но не обращался к врачам и просто гасил боль таблетками, думая, что голова болит от давления, усталости или на изменение погоды. При детальном обследовании оказалось, что его голова и все тело буквально переполнены червями. Пациент выжил. Благодаря химиотерапии только через 8 лет он смог избавиться от недуга. Еще один не очень приятный случай произошел с Дэвидом Кейли из Сан-Франциско, который много лет профессионально занимался велосипедным спортом и объездил практически весь мир. Все было хорошо, пока однажды он не проснулся ночью от того, что у него сильно чесалось в боку, в районе ребер. Через минуту зуд прошел, и он опять заснул. На следующую ночь все повторилось вновь, но зуд усилился. Каждую ночь кожа чесалась все сильнее и сильнее. Через кожу стали сильно видны покрасневшие вены. В итоге, через несколько дней, он не смог спать и позвонил своему знакомому врачу, узнать, что это может быть. Врач с сонным голосом ответил, что это, скорее всего, проявление аллергии на какой-нибудь продукт или состав ткани, которую он носит, или на который он это может быть вызвано стиральным порошком или реакцией на какие-либо лекарственные препараты. В общем, скорее всего, это аллергия. Рано утром бедолага купил какие-то лекарства и вскоре опять лежал в постели и пытался заснуть. Приступ аллергии прошел, и он заснул. Вскоре все симптомы опять повторились, и Дэвид прошел обследование у врачей. Диагнозом стал дерматит. Дэвид исправно пил все лекарства против дерматита, пока однажды после тренировки ему не показалось, что покрасневшие вены на руках поменяли свой рисунок. Он не мог в это поверить и для того, чтобы убедиться, отметил положение некоторых вен маркером. Через несколько часов то, что он увидел, повергло его в шок. Ни одна точка на его руке не совпадала с положением так называемых вен. Оказалось, что они действительно передвигались. Он помчался в больницу, где узнал, что под кожей у него перемещались нематоды. Сразу после проведения сильной химиотерапии кожа, где и раньше чесалась, покрылась волдырями и открытыми ранами. При увеличении этих участков кожи было видно, как черви покидают своего хозяина. Сейчас этот человек рассказывает об этом с улыбкой. Он счастлив, что оказался в числе тех немногих, кто смог в течение нескольких месяцев лечения избавиться от этой проблемы. Исходя из этих фактов, ясно одно. В основном люди считают, что они здоровы, несмотря на частые симптомы присутствия паразитов в своем организме. По данным Всемирной организации здравоохранения, разными паразитами в мире за последние 10 лет заразились более 4,5 миллиардов человек. В Европе это каждый третий житель, а в Соединенных Штатах Америки 85-95% населения. К началу 21 века ученые выяснили, что 95% людей на Земле заражены паразитами. 99,9% людей, у кого есть домашние животные, включая даже грузунов и птиц, являются носителями паразитов. На долю паразитарных заболеваний приходится 14 миллионов случаев смертей в год, что составляет примерно 25% от общемирового показателя смертности. Каждая четвертая смерть. ПАРАЗИТЫ Самые распространенные симптомы присутствия паразитов в человеческом организме. Что касается характерных признаков поражения у женщин, то это воспаление яичников, болезненные месячные с обильным кровотечением, упадок сил, нарушение сроков менструального цикла, его сдвигов, Затем последовательно развиваются фиброма, миома, фиброзно-кистозная мастопатия, воспаление надпочечников, мочевого пузыря и почек. Признаки наличия паразитов у мужчин – это простатит, импотенция и далее аденома, цистит, песок и камни в почках в мочевом пузыре. Недавно ученые сделали открытие, что от инфекции может быть нарушена психика в третьем поколении. Поколение, идущее на смену инфицированным родителям, умирает на 10-15 лет раньше. К общим признакам можно отнести такие факторы, как проблемная кожа, повышенное количество веснушек, различные пятна на коже, головные боли, ранние морщины на лице, трещины на пятках, отслоение и ломка ногтей, скрежет зубами по ночам, нарушение сна, различные иммунные нарушения, частые простуды, бронхиальная астма, запоры – Понос, газы и вздутие, боли в суставах и мышцах, аллергия, анемия, ухудшение аппетита, низкий гемоглобин, хроническая усталость и даже нервозность. Подводя итог вышесказанного, можно сказать, что признаки присутствия паразитов в нашем организме проявляются симптомами самых широко распространенных заболеваний. И поэтому людям, имеющим подобные симптомы, нужно обязательно периодически делать очистку от паразитов. Бороться с паразитами можно с помощью клизм, но не следует забывать, что это механический, неестественный метод очищения организма, имеющий эффект только на конкретную область тела, а не на весь организм. Также при использовании медикаментозных таблеток стопроцентного результата по выведению гельминтов нет. Но даже если вы выведете из себя паразитов, то никто не может вам гарантировать, что в следующие несколько дней вы не заразитесь вновь. Поэтому профилактику гельминтоза и укрепление иммунитета необходимо проводить не менее четырех раз в год. Будьте осторожны, они рядом, они внутри.